Здравствуйте, меня зовут Марина Болдинова, я являюсь МЛО-предпринимателем, и более чем два года назад я начала работать через интернет. За это время я приобрела много навыков и умений, и на своем канале я рассказывала о том, как раз какие навыки и умения нужны людям для работы в интернет. Сейчас с сегодняшнего, вот буквально дня, я начинаю развивать новое направление, которое называется магнит маркетинг или бренд маркетинг. Это развитие себя в интернет как бренда. То есть, зачем мне это нужно? Для того, чтобы превратить исходящий поток во входящий поток, чтобы люди сами, глядя на мой канал, понимали, нужным то, что я предлагаю или нет. И тогда уже э, сами обращались ко мне. То есть э, я превращаю исходящий трафик в входящий трафик. Э, заметьте, что это совершенно другая подача, это... Э, более комфортно работать, чем тем методом, который я использовала до этого, это был метод незваного гостя. То есть я сама стучалась в скайп, я сама писала в личку, я сама просила людей выйти со мной на связь, чтобы я могла им рассказать про свой бизнес. И за целый день, конечно, это доставляло немало хлопот. Вот. И теперь я изучаю этот метод, который называется, повторюсь, «Магнит-маркетинг». Если кто-то хочет точно так же сменить свой метод введения бизнеса в интернет на такой метод и превратить исходящий поток во входящий поток, то подписывайтесь под этим видео, поставьте лайк и найдите меня в любой соцсети, обращайтесь – и мы вместе будем проходить этот путь. До встречи!